Холдинг «Черри» стал первой компанией среди китайских автопроизводителей, кому удалось экспортировать более 50 тысяч автомобилей за один месяц. Так в июле «Черри» смогла продать более 130 тысяч автомобилей, что сразу на 60% лучше прошлогоднего показателя. В свою очередь объемы зарубежного экспорта увеличились почти вдвое, превысив 50 тысяч единиц. А в целом с января по июль общий объем экспорта холдинга Чери составил неполные полные 200 тысяч машин. Это сразу на треть больше, чем год назад. Причем зарубежный экспорт составил 33% от общего тиража марки. Надо заметить, что пандемия ковида продолжает оказывать негативное влияние на мировой автопром. Однако китайскому холдингу удается укреплять свои позиции вопреки общемировым тенденциям. Во второй половине года концерн продолжит развитие планах руководства, улучшение системы репутационного менеджмента, повышение узнаваемости марок, адаптация автомобилей для зарубежных рынков и многое другое. Отдельного внимания заслуживает платформа with with Love. это целый комплекс мероприятий, проектов, начиная от групп владельцев в популярных мессенджерах и заканчивая совместными автопробегами. Вообще, будучи приверженным стратегии глобализации, холдинг через стабильно увеличивал продажи на зарубежных рынках. С начала этого года бренду удалось последовательно побить ежемесячные экспортные рекорды китайских автомобильных марок. В мае заграничным покупателям было отгружено 27, в июне 36, а в июле 51 тысяча машин. Кроссовер Тига 4 ⁇ это самый компактный и доступный автомобиль в российской гамме Черри. В нынешнем виде четверка продается вот уже три года. Поэтому наступающей осенью на рынке появится обновленный TIGA 4 Pro. С рестайлингом кроссовер обрел другие передний бампер и решетку радиатора, так что теперь модель напоминает старшую TIGA 7. В дорогих комплектациях на кузове появился красный декор. Базовым останется полуторалитровый атмосферник, с которым предложены пятиступенчатая механика и вариатор. Двухлитровый двигатель исключен, а турбомотор вместо робота станет комплектоваться безступенчатой трансмиссией. Российский офис Cherry обещает раскрыть цены, а также опубликовать фотографии интерьера немного позже. Но можно предположить, что машина примерит новую переднюю панель, как это уже сделал автомобиль для китайского рынка.